Здравствуйте! Как вы догадались, сегодня будем готовить белый хлеб. Для этого необходимы такие компоненты. Прежде всего мука, дрожжи. Дрожжи на низ будут закладываться. Водичка, соль и сахар. И растительное масло две ложечки. Итак, приступаем. На низ мы ложим дрожжи. Две маленьких вот таких ложечки. Тайные ложки. Ну, я буду ложить меньше, потому что если две ложи, то это получится сильно высокий хлеб. Поэтому я ложу вот. один где-то и 1,6 ложечки. Ложу. Кто какой любит. Если любите пыш то дрожжей больше добавляйте. Если не очень, такой более плотно, то меньше. Теперь муку засыпаем. Тут 600 грамм муки. Как раз это емкость 600 литров. 600 грамм. Ну, можно и для убеждения, вот весы на ноль оставим по весам, сейчас проверим по весам почти 600 грамм плюс минус 2 грамма я допускаю теперь сахар, сахара я добавляю две больших ложки рассыпаем их после поверхности соль, соль беру мелкую в соли я добавляю полтора ложечки чайных. И тоже по поверхности рассыпаем. Все вот 1,6 чайной ложки соли. Теперь растительное масло 2 столовых ложки. 30 мл. Теперь добавляем воду. Воду я беру больше, чем написано по инструкции. Если мы хотим сразу употреблять хлеб, то берем меньше воды, на 40-50 грамм. А так я беру по мерной кружке, где указано в миллилитрах. 430 миллилитров, а по весу получается 415 грамм. И так я выливаю воду. Воду льем на ложечку. было 330, и тут еще вот 100 грамм добавляю. Вот. Еще 100 грамм воды. Для удобства я пометил маркером черным, чтобы мне сразу знать. Если этот хлеб мне необходимо употреблять, пишу сегодня, то я добавляю 50-60 мл воды еще. А если на завтра, то добавляю 100 мл. В итоге получается у нас 430 мл воды, или 415 грамм по весу. И так поливаю остальную воду. Итак, все компоненты мы заложили. И сейчас посмотрим в объеме, сколько она занимает. Вот в объеме половина формы. Это форма от печки Panasonic. Сейчас эту форму со всеми необходимыми ингредиентами для выпечки хлеба будем ставить в хлебопечку. Ставим эту форму в хлебопечку. Закрываем крышку и задаем программу. Основной хлеб это 4 часа. Корочку ставим среднюю или кто какую любит. Я среднюю ставлю и ставлю по весу муки, сколько то муки мы заложим. У меня максимум это 600 грамм, я поэтому ставлю 600 грамм. Но у меня оно всегда выставлено, поэтому я эти режимы не меняю. И нажимаю кнопку старт и пошла выпечка хлеба. Но еще он не будет выпекаться, еще будет подготовка к выпечке, перемешивание муки и другие процессы, которые необходимы для выпечки данного хлеба. Теперь будем ждать, когда закончится выпечка нашего хлеба. Это через 4 часа мы его будем вынимать. Итак, последняя минута. И сейчас будет звук. Вот мы слышим уже звук. Дает сигнал, что хлеб готов. Можно его вынимать. Сейчас посмотрим, что внутри нас там. Вот такой хлебушек красивенький, я видел. Вот хлебушек там внутри. Красенький спекся, высокенький такой, теперь его вынимаем. Итак, наш хлебушек спекся, это дрожжей я давал 1,6 чайной ложки, если давать, как там рекомендуют, 2 чайные ложки, то он сильно высокий будет хлеб. Для меня рыхлый не очень нравится, он к пойдет, а к первым людом или ко вторым он не идет, поэтому я беру средней плотности. Теперь его будем вынимать. Берем прихватки, потому что горячая посуда, и вынимаем его. Хлебушек. Раз, он вынулся. Аккуратно он вынулся. Приндик там. Вот. А так получается разрез. Хлебушек он такой красивенький. Высокий, зажаристый. Очень вкусный. И ставим его на такой, чтобы он остывал. Как остынет, потом его можно употреблять в пищу. Вот такой красивенький хлебушек у нас получился. И вот мы увидим результат нашего труда. Вот такой хлебушек получился. Сейчас мы его будем разрезать. Вот какой он хлебушек внутри здесь, как мы видим. Не сильно пористый, средняя плотность. Он еще теплый, еще не успел до конца остыть. Если хорошо хлеб пропеченный, хорошая мука, то хлеб вот так мы сжимаем, и он обратно становится в свое положение. Как мы видим, ничего здесь не меняется. Вот, хорошенький хлеб. Раз, и режется. Чтобы горячий хлеб хорошо резать, то мы берем вот так вот маленечко, сжимаем его на грань. И тогда он будет легко резаться, теплый хлеб, потому что так его тяжело резать. А так мы когда вот согнем, вот, сгибаем, он хорошо режется туда. Все. вот нарезали хлебушек вот так выглядит наш хлеб на этом все имея дома хлебопечку так легко и просто можно приготовить такой хороший вкусный хлеб кто желает получать известия о добавленных мною новых видео то подписываемся на мой канал всем желаю успеха и удачи всего доброго до свидания